В этом видео Акстар в образе малыша да? притворится новичком. Да, Преподы будут Попробуем. в шоке, когда этот малыш вжарит. Приятного просмотра. Всем привет, это канал Акстар. И сегодня я под маской малыша. Я очень постарался. И, и, давайте заранее, если вам понравится видео такого формата, поставьте лайк. И если будет много лайков, ну там 1075, то выйдет вторая часть. А там во второй части такое. Ой, кстати, не забудь подписаться на канал, потому что очень много смотрят без подписки, и это грустно. А вот комментарии лучшие из прошлого видео. Обязательно оставляй комментарии и лучшие попадут в следующие. Ну, приятного просмотра. Ты никогда до этого не играл на гитаре, правильно? Ну.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 А те, кто лучше нас, им просто не до нас. Глубоко, понял тебя. А знаешь, да, что такое минор, мажор? Нет. Так. Минор, можешь... знаю минор. Так, что такое минор? Песня у Мияги. Про. играть умеешь? Нет, но слушать умею ее. Отлично, нравится тебе? Красивая. Тогда ее разучим в следующий раз. Положи руки на центр, на отверстие, да? И вторую руку, вот это называется дека, и положи ее просто куда-нибудь. Да, ну, в принципе, вот так. И теперь просто можешь делать, издать любой звук. Ну, то есть вот так. Нет, ну по струнам, по струнам, можешь просто так сделать. Ага, отлично. А вот как вот эта палочка называется? Это называется дека. Она деревянная.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 Нормально? Это было неплохо. Как тебе? Самому понравилось? Круто. Здорово. Потом мы научимся <с играть всякие штуки. Дор, фасоль фа, ля. Ля, си, Супер. И как я тебе уже говорил, есть минор, а есть мажор. И у до мажора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 — На, сейчас покажу. — Покажи, как умеешь. Интересно. Вот так. Um... Вот эту мы штуку разбирали. Здорово! Uh... Ты, ты это в учил? Ну да, вот у нас там где-то семь занятий было, потому что первые четыре дня я вот на четвертый день как раз выбрал кружок гитары. Сколько тебе лет? Ну, двенадцать, двенадцать. И ты до этого никогда не занимался? <м -м -м <_м> ну... Ну, музыкой, ну, я треугольник. Ну, я имею в виду гитару. Нет, ну, не нет. Понял. Короче говоря, 10 лет назад у меня было занятие, которое оставило мне детскую травму. Ну вот, и сюда, значит, ставишь гитару, и в целом, да, вот руку. Пальчик сюда, пальчик сюда, и вот сюда два пальчика. И играешь, да? Так я так не смогу, наверное. Это еще почему? Так я же первое занятие, я же еще гитару держать не умею, а тут баррет. <реклама> вот, блин, вот, вот сразу видно, не сочинский. Нашим пацанам дал гитару, говоришь, играй, он играет. и тебе еще раз повторяю, пальчик сюда, пальчик сюда, и пальчик вот сюда играет. Понял? Чего вы на меня кричите? И вот, спустя 10 лет я решил найти его и показать, что я научился. Видите, а вот и преподаватель этот. Третий день ищу его в Сочи, нашел. Ну, сейчас поговорим. Ну привет. Че, говорил, я не смогу, да? Смотри. Аккорд АМ. Спокойно. О, это же ты с Ютуба я видел, ты поднялся. А что такой спокойный-то вообще? А я прохожу девятый год реабилитации в Гималаях. Говорят, ты запустил гитарное сообщество и начал обучать людей игре на гитаре, это так? Да. Я запустил свое гитарное сообщество и начал обучать людей игре на гитаре. Это так. И кому же нужно туда пойти? Всем, кто только начинает свой путь в игре на гитаре, играет неуверенно, хочет поставить технику правой руки, технику левой руки, научиться играть по табам, играть ритмично, разобрать свои первые песни и, в общем, начать свой путь гитариста вместе со мной. И сколько же стоит обучаться игре на гитаре у Акстара? Ну смотри, моя задача сделать гитарное сообщество, поэтому мы сделали самый минимальный порог входа, который мы можем себе позволить. Один ученик нам обходится где-то в 1000 рублей, и такую цену мы сделали, то есть 1000 рублей. То есть, ты хочешь сказать, что я могу перейти по ссылке, посмотреть там все, и за 1000 рублей научиться играть на гитаре? Да, а еще среди участников первого курса мы разыграем гитару, живой разбор от меня, который выйдет на нашем YouTube канале и три места на втором курсе Академии, который тоже в скором времени выйдет. Урок от меня дороже стоит, чем весь его первый курс. Я исполню свою мечту и помогу исполнить вашему. Переходите по ссылке в описании и будем учиться на гитаре вместе с вами. Итак, давай мы познакомимся с инструментом. А ему нужно там а... имя давать? Ну, как бы музыканты дают или нет такого? Не знаю, честно говоря. Если тебе только самого очень хочется. А теперь давай посмотри, пожалуйста. Вот две стеночки, и объединяет их вот эта часть, которая называется обечайка. Тоже, наверное, новое слово, да? Ага. На что похоже <свеч> обечайка? Об... Не обруч, не знаю. На птицу какую-нибудь не ну, похоже да. совершенно? Да, да, похоже. На чайку, обичайка, да? Чайка, обечайка, точно. Вот, чтобы было легче запомнить. А я Итак, вообще, курс? как бы... <свеч> В это, недавно вот был там в секцию, не в секцию, в кружок ходил гитарный, ну, несколько так. раз. И там научился ага. из мультика играть. Угу. А, Тему, да, какую-то? Да. Какую да. Ага. Ну, ты мне сейчас сыграешь? Ну я не знаю, вспомню или нет, я попозже сыграю, пока волнуюсь. Да, очень. я сейчас, да, давай сейчас я пока расскажу всем про инструмент. Ладно, читаем. И чтобы ты не каждый раз не сидел, не высчитывал, там у тебя есть на грифе. Неточки такие. Посмотри, пожалуйста, точки. Здесь, а, есть? Есть, есть. Есть, вот, да. Четыре пальца гитариста выполняют работу десяти пальцев пианиста. Представляешь, насколько э, гитарист крутой музыкант. Ага. Итак, у нас работает четыре пальца. Музинчик у нас в работе не участвует. А Потому что он, потому что он маленький? Ну-ка, давай, усаживайся. Сейчас посмотрим, как у тебя. У тебя практически все правильно, да? Немножечко ближе к розетке просто. К розетке руку немножечко Отлично, супер. То есть э, никакого э, усилия со стороны руки нету. Лежал, свалился на струну. Попробуй, пожалуйста. Отлично, супер. Еще раз, по-шестой, еще раз. Хорошо. Но здесь уже не очень хорошо. Почему? Потому что палец стянула. Рука взяла, вот так и стянула. Три, четыре. Отлично, молодец. Очень хорошо пальцы работают. Спасибо. Теперь давай попробуем. А левой рукой будем играть? Или только правой? Сейчас, давай мы с правой немножко разберемся. Хорошо? Я тебе дам три упражнения. Молодец, у тебя хорошо получается. Давай еще разочек. И что? не торопимся, шагаем. Я из мультика хотела сыграть. Да, давай, пожалуйста. А можно я ее сыграю, как я до этого привык на правую Хорошо. Да, хорошо, хорошо. Помню как-то... Тарантела? Может быть, вполне, да. Тарантела. Там сложное зарубежное имя, что то Мерц. Мерц? Да ладно. Я тебе не верю. Ну-ка, сыграй, пожалуйста. Она сложная? Тарантелла Мерц. Она очень сложная. Она такая хорошая, конкурсная, крепкая вещь. Сейчас. Там вроде бы так начинается. Да ладно. там четыре занятия в, в кружке вот в этом. Не угу. может быть. Четыре, пять, ну я туда где-то недели три ходил. Чудеса. Вот реально. А что ты хотел бы тогда учить? Потому что у тебя какая-то база есть. Ну как я тут тебе руку ставлю, думал, ты вообще первый раз гитару держишь? А я просто а не знал, за... что у меня нормально все. я не как бы... Мне кажется, у тебя, я вот с кем разговаривал, с мамой переписывалась Стои. Ну, наверное, Знаешь? она общалась, я не знаю, мне просто сказали вот в скайп. Она сейчас дома? Нет. Угу. Илья, я тебе рекомендую с такой хорошей базой поступить в музыкальную школу и прям продолжать и работать. Э Mm -hmm. Давай, удачи, занимайся, очень здорово, я очень классно. Кстати, как я и говорил, среди учеников первого курса мы разыграем гитару, и самое классное, что она придет победителю на следующий день, где бы он ни жил. Почему и как я выберу гитару? Ну, вообще, смотрите, на e-каталог я отфильтрую просто по региону, например, виду Ростов-на-Дону, здесь вбиваю акустические гитары, и ставлю галочку с доставкой в Ростов-на-Дону. В подборе по параметрам выбираем подходящие бренды и всякие разные штучки другие. Я выберу, например, Baton Rouge, Yamaha и то, что электроакустическое нам нужно. Выбрано на 9 моделей показать. Я думаю, вот это подойдет лучше всего и для новичка, и для профи. А вообще на e-каталог есть тысячи разных товаров в сотнях категориях. И также можно сравнивать тут все, чтобы четко определиться с выбором. Можно также следить за изменением цен, чтобы проверять, настоящие ли скидки предоставляет магазин. И, кстати, я каталог никаких наценок не делает. Просто переходите по прямой ссылке в магазин и покупаете, что нужно. Друзья, я каталог уникален. Здесь более 1600 различных категорий товаров, от гаджетов и музыкальной техники до строительных инструментов и детских товаров. Кстати, ее каталог также работает и на Украине, и в Казахстане. Так что переходите по ссылочке в описании и пользуйтесь. А мы поползали дальше. Так, ну покажи тогда гитару. Ну смотрите, я из мультика учился играть. Гитара вот как пришла, я из мультика научился. Отлично. Так, ну давай, наверное, АМ начнем аккорда. Ну и просто самый простой тогда бой большим пальцем вот так проводишь вниз по струнам. И должен вроде как получиться аккорд, если ты правильно зажал. Не получается. Ладно. Давай попробуем зажми тогда пока одну струну. Это вот указательным пальцем вторую на, пер, на первом uh -huh. ладу. И вот ее попробуй сейчас сыграй. Да, где-то не зажимаешь. Попробуй вот просто ай, палец прямо вот так на нее ставишь. Вот только один, а остальные три пальца вот так сделай. Вот, вот и проведи по струнам. Да, конечно. Так, ну вот, одну хотя бы струну попробуй сыграть. Ну? Ну, я руку. зажимаю, не ставится. А попробуй просто, хотя бы, вот, просто пальцем проведи по струнам, без, без левой руки. Легче, просто руку сделай, легче прям, вот, она легкая у тебя, и ты проводишь пальцем просто вниз. Ничего, не, не давишь, ничего такого. Просто проводишь вниз. Вот так. Одним пальцем вниз. Каким? Большим. Большим пальцем вниз. Вот так, да. И вниз. Просто вниз. Упала рука вниз. Бля, ты что, тупой? Вот этим указательным пальцем просто вверх по струнам. Не вниз, вверх. Застревает. Что же делать-то нам с тобой? Что же делать? Ну, я просто аккордами не очень люблю. Не, не хочу аккордами. Я хочу из не мультиков, ты... из мультика что-нибудь. Но я один мультик выучил, один. такие гулли, японский. Ничего себе, не смотрел. А как, ты просто зажимаешь... Но мелодия Какие... играется. Мелодию играть? Я посмотрел uh -huh. видеоурок, ну, как играть. Посмотрел, ну и покажи. И как же у тебя не получается взять-то аккорд один хотя бы? Ну, я не, не люблю аккорды, не получается у меня зажать Ну, вот это вот у меня... Вот я разобрал по видео. Ну, ты, наверное, шутишь надо мной, потому что с первый раз так играть невозможно. Ты, наверное, учился уже, да, занимался? В музыкальной школе, может быть? Нет. Прям первый раз взял гитару? Ну да. Ну нет, почему первый? Я же говорил, по видео учился. И вот ты посмотрел видео, и сразу вот так заиграл. Ну да. Не, ну как, почему я занимался, сидел где-то полчаса, пока меня мама кушать не позвала. Ничего себе. Ну мне кажется, наверное, тогда тебе проще учиться вот по таким обучающим видео, потому что тут я тебе так могу три аккорда показать. А ты. Ну вот и все, следующая часть, это когда 75 тысяч лайков будет, сразу же выйдет. Вот, например, это вышло, как только на прошлом набралось 66, как я и обещал. Все, ставь лайк, пиши комментарии, и вообще, что думаешь, нравится ли Пока.